Это пленка пвх которая под действием высокой температуры растягивается и фиксируется на профильные системы что позволяет добиться абсолютно ровной поверхности другими словами это качественное декоративное покрытие при помощи которого можно быстро создать красивый потолок Во-первых, получение эстетичной, идеальной поверхности. Ни один полноценный ремонт квартир не обходится без потолочной отделки, а при помощи натяжных потолков этот этап можно провести с минимальными затратами и максимальным результатом. Во-вторых, натяжные потолки могут быть очень разными. С помощью полотен можно создать любые многоуровневые конструкции, в том числе и самые замысловатые а значит, нет никаких ограничений для дизайнерской фантазии. Натяжные потолки можно устанавливать в жилых и общественных помещениях, таких как спальни, кухни, гостиные, самозлы, в ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, в офисах. Исключением является только помещение с низкой или высокой температурой, например, гаражи, террасы, баны, сауны и неотапливаемые помещения. Глянцевая фактура – это полотно с зеркальным эффектом, который зрительно увеличивает пространство помещения. Чем темнее полотно, тем оно сильнее отражает. Например, белое отражает меньше, чем черное. Помимо глянца, есть еще матовая сатиновая и текстурная фактура. Такие полотна визуально практически неотличимы от стандартного побеленного потолка. Текстурное полотно имеет шероховатую на ощупь поверхность, а сатиновое – гладкую. Также возможен вариант установить эксклюзивное полотно. Оно меньше отражает, чем глянец, но имеет огромную палитру цветов с перламутром.